аэродром, подхожу к лесу, продолжаю сбрасывать высоту, избыток у меня немножко, ну, нормально. И прижимаю к склону, сейчас от склона выполню четвертый. Да, ветерочек не очень сильный, поэтому незачем совершенно. Оп, ну пройду низко над лесочком. Можно, чем ниже пройдешь, тем меньше у нас останется энергия. Вот у нас наш... Оп! Ну, красота ведь! Ну, сейчас немножко проедем. Вот как раз по бокам та самая трава, которая заставила вчера uh -huh. пилота сделать циркуль. Ну, вот он справа зацепился как раз, да. Видно, что довольно приличная высота травки. Мне удалось удержать крыло О, видишь как можно красиво Пым. Вот теперь она зарылась травку ну да слушай если цепанулась бы на скорости то и нас бы завертело так можно было заходить на чуть ниже скорости перебрал я все-таки наверно но в целом нормально Оп. лучше перебить чем не а это точно закрываю тормоза еще раз осматриваю полосу любуюсь на то что мы не в ней стоим это были вот эти длинные выходные сейчас все едут домой mm -hmm. видишь даже конца этой пробки не видно mm -hmm. это за ремонта моста аэродром чистенький колдун показывает чистый север причем достаточно но ну, не очень сильный 24 км в час но лучше будет красиво зайти чем рисковать согласен теперь рация включена Тормоза выпускаю, немножко снижаюсь. Ну вот, скорость 130. Сейчас буду делать доклад. На высоке начинает... а? На начинается паник. На начинается фасадка делать. 300 метров, но сейчас мы пониже, мы покороче заходим Докладываю Сэр Лоботинди, Виктор Дамвин, Клянинг Норт. Избыток у меня скорости Сбрасываю ее полностью интерцепторами Наблюдаю аэродром Подхожу к лесу Продолжаю сбрасывать высоту Избыток у меня немножко Ну но нормально И прижимаю склону Сейчас от склона выполню четвертый Да, ветерочек не очень сильный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 Вот как раз по бокам та самая трава, которая заставила вчера пилота сделать циркуль Ну вот он справа зацепился как раз, да, видно, что довольно приличная высота травки Не удалось удержать крыло Вон, видишь, можно красиво, вот теперь она зарылась травку Ну да, слушай, если цепанулась бы на скорости, то и нас бы завертела. Так, можно было заходить на чуть ниже скорости, перебрал я все-таки, наверное, но в целом нормально. Оп. Лучше перебдеть, чем не добьете. Это точно.